Народ, приветствую! Будем сейчас вместе с вами взрывать интернет. Буду благодарна за лайки, репосты и ваши вопросы дальше в личку. Речь пойдет о полном пассивном доходе, легальном, при поддержке государства. Сейчас не о том, какого государства. Да? Сейчас я вам покажу суть. И если у вас где-то торкнет, неважно, поняли вы что-то, не поняли... Вот если где-то торкнуло, засвербило, быстро а, нажимаете на кнопочку под видео а, и пишите мне. Я вчера выложила а, листочек у себя в инстаграм, где показала расчет на год. Ну это наши планы, то есть это, это была реальная такая семейная, а, семейная встреча вечером, обсуждали с детьми. На планы. Я когда-то показала сыну как выйти на миллион со 100 долларов, я его вывела за год на миллион со 100 долларов, на миллион рублей пока, но это миллион рублей, это у него в пассиве работает. Вчера мы обсуждали планы, цели, желания и он озвучил желание на 300 миллионов рублей. Вот, я ему показала, как это сделать, выложила в интернете, и люди стали задавать вопросы, а что это, а как это. Вот сейчас чуть-чуть об этом подробнее, на что я прошу обратить внимание, что это именно пассив. Пассив, это не сетевуха, это не скамы, это не то, что, к чему вы привыкли. Это пассив, это серьезная крупная международная компания с государственной поддержкой. А, суть проста, вот сейчас прямо на пальцах, да, а, вам не надо быть профессионалами, вот э, пер, первый, первый такой момент, ой, надо много денег, второй момент, ой, надо быть профессионалом, ребят, не надо, вот серьезно, не надо, а, горе от ума получается, все просто, вот а, есть возможность приобрести, так скажем, некий а, печатный станочек, который печатает вам определенные деньги, но это не деньги, к которым мы привыкли, а это определенные монетки. И вот один станочек вам печатает 120 монеток. Ну, Пусть мы так будем изображать. 120 монеток в месяц. Чтобы достичь цель сына, выйти на доход 300 плюс миллионов рублей, мы рассчитали, что нам необходимо 5 таких станочков. Сейчас поймете, почему, да? Ой, ну что-то я доллары рисую, ладно, пусть будут просто станочки вот такие вот, да, 3, 4, 5. И мы тогда, вот каждый дает по, по 120 монеток нам в месяц, да. А, компания, о которой я говорю, на официальном экономическом форуме в Дубае заявила, что в течение двух лет... Вот эта монетка, о которой я говорю, она уже на рынке, она уже востребована, она уже на бирже. Это не иллюзорные какие-то там монетки для поигрателя там в рой-клуб. Это серьезная монетка, которая в течение двух лет будет стоить 1000 долларов. Ну, мы рассматриваем год. В течение года она будет стоить уж вот 600, поверьте мне точно. Вот точно. 600 монеток она будет стоить одна. И тогда идет у нас простая математика. А, точнее, не, не, не так. Вот 600 монеток, да, вот один печатный станок дает нам 120 монеток в месяц, а 5, 5 а, печатных станков нам дадут 600 монет. И вот мы 600 монет умножаем на 12 месяцев. Ну, мы на год хотим, да, мы хотим за год на полном пассивном доходе потому что мы не приглашаем, мы там не зазываем, мы просто живем для себя в кайф и ищем какие-то возможности. И нам Бог дает эти возможности. Так вот, 600 монет с 5 печатных станочков за 12 месяцев превращаются у нас в 7200 монеток за год. И вот, как я уже сказала, на экономическом форуме было официально объявлено, а то, что официально объявлено, Этой компании там очень серьезные лица, они не говорят информацию с потолка, они говорят заниженную информацию, чтобы вы понимали уровень. Так вот, предположим, вот эти 7200 через год стоят 600 евро, тогда мы получаем через год доход 4320 евро. Классная цифра, да? И вот мы, если умножаем на сегодняшний курс в рублях, у вас, возможно, свои какие-то расчеты будут. Мы получаем 371 миллион 520 тысяч рублей на полном пассиве. А сейчас пойдут у нас плюшечки сюрпризики, вишенки на торте, как говорится, да. Вот смотрите, вишенка на торте. Первое. Вот мы с вами живем, большая часть тех людей, которые меня смотрят, живут в России. Но даже те, кто живут за рубежом. Ребят, вот знаете, однажды я пришла в банк, года два назад, наверное, и проводили соцопрос клиентов банка и спросили, а какую бы вы хотели карту? Я говорю, знаете, карта моей мечты, это когда а, я могу свободно, спокойно, в течение секунды, то есть мгновенно, очень-очень а, дешево, практически бесплатно делать транзакции с рублей в любую валюту и в криптовалюту, и в обратную сторону тоже. Быстро, а, дешево. И чтобы эта карта работала везде по миру, то есть я в России, у меня сама конвертация, например, ну, я люблю биткоины, да, у меня деньги могут на этой карте храниться в биткоинах. Я приезжаю там, ну в России живу, я в карточкой оплачиваю, у меня конвертация идет банком, а я вот плачу рублями. Я поехала за границу отдыхать, я плачу где-то долларами, где-то евро, где-то, не знаю, ну разные валюта, и сама конвертация происходит, мне не надо менять деньги. А если мне надо кому-нибудь из друзей отправить крипту, то я отправляю крипту со своей же карты, не делая это через обменник, не тратя время, силы, а, нервы, да, потому что, ну, знаете, когда вот кто-то отправлял, вы знаете, что это такое, от двух там, от, от 15 минут до двух суток могут деньги идти, и вы не понимаете, вот, ну, напряг такой-то. Да. Девушка посмеялась и сказала, ну что вы это за гранью фантастики? Ребят, вот эта грань фантастики, видимо, наступила. Потому что уже есть эта карта. Многие, многие компании обещают, но здесь эта карта уже есть. Быстро, то есть мгновенно перевод с, с любой валюты, на любую валюту, фиатную или криптовалюту. А, стоимость транзакции будет всего 0,1 евро, ребят, за любую сумму. Плюс, а, ну мы все, товарищи такие, знаете, любим а, в обход где-то что-то, может быть, сделать, да, так скажем, обойти, так вот эта карта, она не будет светиться в наших банках. Вот на этом уже можно, понимаете, уже можно, уже можно кликать на ссылку под видео и спрашивать Лена, где и как это взять. Следующая плюшечка, следующая, да, мы здесь напишем, карта. Вторая плюшечка. Сейчас Компании, крупные компании, мировые компании с миллиардными товарооборотами переводят свои акции, такие бумажные, так скажем, активы, переводят свои токены. И вот компания, с которой я сотрудничаю, она как раз таки и делает эту, простите за слово, которое может быть кому-то будет непонятно, они производят эту токенизацию, цифровизацию. И... Мы на этом можем зарабатывать. Во-первых, здесь вот да, иногда спрашивают, вот там, ну, прикопаемся к тому же Рой-клубу, простите, друзья. Да, ну вот монетки Рой-клуба, они где нужны были? Только в Рой-клубе. Монетки Финика, где нужны были? Только в Финика. Ничего против них не имею, они сами о себе все сказали. Здесь же вот эти монетки, они будут использоваться вот в этой токенизации, за счет этого они будут расти даже выше, чем биткоин. Это, это первый тут момент, да, то есть вот наши монетки, они будут расти, у нас монетки растут и цена растет. Второй момент, вот этих компаний уже в очереди 300, вот уже вот этих компаний, которые официально заявили, уже подали документы на цифровизацию 300, и они растут, вот буквально на днях, там неделю назад было 270, уже 300 компаний подали очередь. Вот первая компания сейчас заходит, 800 миллиардов капитализация. Вы вообще можете себе представить, какого уровня компания? Мы можем купить акции, вот Токены, да, вот эти токены, вот, вот тут на, на, на стадии зарождения акции этой компании в цифровом виде за копейки. И они буквально на глазах, потому что акционеров много, и они начинают переводить свои акции в токены. Это 5-10 иксов буквально у вас на глазах. Вы представляете, если вы внесли 100 долларов, вы буквально за какой-то короткий период получили... 5 иксов, 10 иксов, это со 100 долларов вы моментально делаете, ну пусть не мгновенно в секунду, да, но где-то это будет день, где-то неделя, где-то максимум месяц, в чем я сомневаюсь. Вы, вы даже не дожидаетесь дальнейшего роста, вы сделали свои 10 иксов, продали, вы со 100 долларов сделали 1000 долларов, продали, 500 на жизнь откинули, 500 а, закинули дальше. в Другие компании, вы понимаете, их 300. Уже 300. И по всему миру крупные компании, это не проектики, ЧП и рога, рога и копыта. Это крупнейшие мировые компании, которые уже имеют капитализацию в миллиардах. Они сейчас делают вот эти вещи, и они делают эти вещи вот в этой компании. Почему я говорю, что она поддерживается государством? Третья вишенка на торте. Да, вот тут чуть-чуть не видно. Давайте вот так подниму. Третья вишенка на торте, вот э, вы скажете, да, вот хорошо, вот это вот иметь этот монетный двор, но это, же, наверное, много денег надо. Ребят, а вот что вы мне скажете, я, я даже скажу по-другому, я уверена, что вы мне напишите после того, как вы это услышите, и я узнаю, что вы мне скажете, потому что э, есть возможность получить хабы, без оплаты получить вот этот вот монетный двор вот этот вот вот этот вот понимаете чеканищущий вот этот монетный вот этот станочек у себя дома один или несколько не оплачивая если вы лидер если вы человек который готов работать готов обучаться да вот это все вот давайте так вот это все это пассив здесь мы говорим актив вот это все пассив, вам тут ничего не надо, вам нужно только задать вопрос, Лен, как это сделать? И больше вам ничего не надо, я все помогу, все расскажу, свяжу с нужными людьми, все оформим, все, все будете видеть, все будет прекрасно. Вот эта часть, когда вы можете получить, это и более... В общем, ребят, вы поняли, да? Я даже не буду дальше а, ничего говорить. Вот это понравилось, пишите. Вот это понравилось, бегом пишите, потому что таких предложений у меня немного. Более того, я вам скажу, а, к сожалению, к сожалению, количество вот этих печатных станков, оно, естественно, ограничено. И мы предполагаем, что примерно к концу марта вот эта э, штучка, вот эти штучки могут закончиться, потому что э, компания такого уровня и миллиардеры, которые знают, что там происходит, они на готове, И как только произойдет один только момент, они просто все свои миллиарды инвестируют вот в эти вот штучки. Поэтому у вас пока есть возможность сегодня, ребят, вот правда, услышьте, есть 100 долларов? Бегом звоните, пишите. И я покажу, как вам выйти вот на эту сумму. Услышали? А теперь идем под видео. Кликаем на ссылочку. Попадаем ко мне в телеграм-канал. Связываемся. Если у вас есть мои контакты, бегом пишите мне в WhatsApp. Кстати, подсказочка тем, кто смотрит меня в YouTube. Там есть мои контакты. Потому что вот этот, вот, вот этот вопрос, а, когда вы можете реально за 100 долларов получить это и более, он очень ограничен. Очень ограничено в принципе это предложение. Буквально я вам говорю, вот буквально до 25 марта, максимум до конца марта. Ребят, вот 1 апреля будем смеяться те, у кого это есть. Остальные будут плакать. Да, всегда 1 апреля есть те, кто троллят, а есть те, кого троллят. Вот те, у кого это будет, будут смеяться и троллить от тех, кто это узнал, но не воспользовался. Еще раз, вот это пассив, полный пассив. Есть предложение для актива. Пишите. До новых встреч. И встретимся, конечно же, через год, когда я вам покажу результаты. Пока-пока.